Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Криптошарк. В этом видео расскажу про новую интересную монету, называется Стема. Конечно, я еще такого, как бы сказать, не видел, скажем так, использования блокчейна. Как видите, данная монета предназначена для, скажем так, идентификации, скажем так, чистокровных домашних животных. И, блин, для покупки животных в будущем, я так понимаю, за данную монету. Вот такие вот маленьких красавцев, то есть купили вы монеток, а потом покупать каких таких вот красивых кошаток, таких вот скотеш <свят> <свят> да, кошатка маленькая. мне конечно, идея огонь, поэтому, блин, не знаю, Я такой проект, конечно, первый раз вижу, но тем не менее, давайте вкратце о проекте пробежимся. Как видите, отслеживание генеалогического древа, покупка животных, оплата услуг в ветеринарных клиниках, так понимаю. Ну, такая вот будет глобальная интеграция типа проекту. В общем, как бы сами углубляться не будем, что такое стема. Скажем так, вкратце я уже рассказал, для чего создана данная монета и как она будет использоваться. В общем, сама характеристика монеты, также остается стема. И символ стема остается, алгоритм X11 время блока 60 секунд вроде бы как все по стандарту ничего особенно там нового у нас нету и как видите всего у нас монет 100 миллионов здесь у нас будет POS майнинг и мастернода проекты так понимаю с хорошим стартом потому что они уже хорошо залистились на мастернода онлайн также есть листинг на CryptoBrights белая бумага потом будет обновление белой бумаги в общем скоро будут новые листинги как видим, дорожная карта, да, запуск и тому подобное. То, что они обещали, то не выполнили, скажем так, за сентябрь. В октябре у нас обновление, веб-кошелек появится. Поэтому, кстати, еще он листинг на CoinMarketCap. Ну, это должны быть хорошие обороты, чтобы туда попасть. Но опять же, будем следить за проектом, будем смотреть, как он будет развиваться. Дальше, я думаю, пока особо заглядывать мы не будем. Ну, как бы здесь стандарт, iOS, Android, кошельки там... Здесь нам как бы пока еще далеко. Посмотрим хотя бы октябрь, скажем так, нам этого будет достаточно. Также есть кошельки, кошельки под Windows, Linux и Mac. Кому интересно, файлы на GitHub можете полистать. Ну и тут, как видите, сама команда есть, то есть команду тоже можно будет полистать. Кому интересно ознакомиться там, ну в общем как бы здесь у нас пока на этом все. Идем дальше. Есть белая бумага. Также можете ее почитать. Ее, ну, скажем так, читать не буду, так как видео затянется на очень длительное время. Кошка начала уже, конечно, дверь дряпать. Маленькая жопа. Ну, в общем, ладно. Также, что у нас дальше? Темка на биткоин талк. Блин, сильно она, конечно, дверишка идет Темка у нас на биткоин талк. Скажем, то же самое, что и на сайте, только более так урезанная версия получается, чтобы можно было побыстрее знакомиться с проектом. Не так, как это расписано на самом сайте. В принципе, здесь у нас все понятно. Дальше мы попадаем на мастернод онлайн. Как видите, на ноду надам тысячу монет. Нода стоит, конечно, на очень бешеных денег, поэтому либо шары по-любому, либо только пост, как-то так надо будет думать. В принципе... Рой, как видите, 15 тысяч процентов, окупаемая за два дня. Ну, не знаю, кто-то, может, рискнет вложить, скажем, такие большие деньги, окупиться за два дня и потом дальше что-то думать. Ну, в принципе, даже не знаю, что сказать. Можно попробовать шары собрать, посмотреть, что из этого получится. В принципе, как бы интересно, проект новый, со старта уже сразу залитился везде, поэтому можно пробовать. Так, дальше попадаем мы на биржу. Как видите, биржа CryptoBright. Только что, скажем так, запустились торги на бирже. Объемы пускают не прям уж большие. Ну, как сказать, не прям уж большие. 15 биткоинов. В принципе, с другой стороны, это как бы и большие объемы. Ну, по крайней мере, только запустились. Я даже не представляю, сколько будет за там за неделю объемы, там либо за полные сутки. В общем, посмотрим. Как видите, здесь тоже ордера на покупку стоят, довольно-таки цена хорошая. Ну, можно, в принципе, немного прикупить, попробовать, пока цена вообще в космос не ушла. Вроде бы, как бы на этом все. Идея проекта довольно-таки интересная. Как бы и животным помогать, и, скажем так, можно будет в дальнейшем слухи оплачивать ветеринарные. И, скажем так, животинку какую-нибудь прикупить. В общем, сама идея проекта интересная. Такой проект вижу в первый раз. По крайней мере, блин. Ну, не знаю, меня чем-то это порадовало немного. Не знаю, что вы думаете по данному поводу, по данному проекту. Напишите в комментарии, поддержите видос лайком, там подписочкой на канал. Ну, а пока, всем удачи, всем профита, всем пока.